Всем привет! Продолжаем играть в Fallout 2 И я продолжаю зачитывать полезную информацию из книги Стима Макунула, совершенный код Ну, сегодня начнем новую главу Глава 11, сила имен переменных Но для этого мне надо загрузиться Загрузиться, загрузились Тут темно, переночевать до утра. А, и насколько я помню, мне зомбак говорил в этом юрина найти кого-то на букву Р. То ли Ребека, то ли, то ли Ребека или Ребека. Не помню, на Р короче. Сказать ему какой-то пароль. И он даст детали. И мне наверное кажется, что это зомби какой-то. Могу ошибаться. А, могу ошибаться. Ладно, пока будем бегать, искать какого-то штриха на букву «это сутенер». Вряд ли. Давайте побегаем по кварталам. По кварталам. Но тут вряд ли. Хотя фихи его знают. Ладно, сейчас бегаем сюда. Сейчас а, хатку за хаткой, домик за домиком обойдем. Домик за домиком обойдем. А потом... Ну а потом, а потом, а что потом? А потом будем дальше играть. Больше ничего потом. Так, ладно, и продолжим тогда зачитывать книгу. Итак, советы, рассматриваемые в этой главе, касаются преимущественно именования переменных объектов и элементарных типов данных. Однако, их следует учитывать и при именовании классов, пакетов, файлов и других сущностей. И других сущностей. Так, сейчас и сюда еще. Из мира программирования. Итак, первая подглава. Общие принципы выбора имен переменных. Имя переменной нельзя выбирать как кличку собаки опираясь на его вычурность или звучание. В отличие от собаки и ее клички, которые являются разными сущностями, переменная ее имя формируют по идее одну сущность. Поэтому и адекватность переменной во многом определяется ее именем. О, Ренеско! Вот, точно! Имя такое. Ренеска. Здорово, дружище. А где пароль? А... Не понял. А, я буду так это. Я просто, но только а мне нужны кое-какие запчасти. Ну, мне для И вторая часть звучала вторая. Так, держи, не рано. О, спасибо. О, о, он походу дал мне как. О, вот она. Так, ладно, вот это оконе. Так, идем дальше. Адекватная адекватность переменной и ее имени во многом определяется... Короче, адекватность переменной во многом определяется ее именем. Выбирайте э, имена переменных со всей тщательностью. Э, ну, примеры неудачных имен. Вот здесь такой маленький примерчик. Там x минус... А, x равно x минус xx. Дальше x, x, x равно фидо плюс sales tax. В скобочках фидо. Потом x равно x плюс late fee потом x1, x... Ну, короче, я думаю, вы поняли, да, всю, всю неудачность этого, этих имен. А, непонятно, что это за x, что за 2x, что за... и, и все такое. Поэтому это имя неудачное, оно ни, ни о чем не говорит. <coughs> так вот, что же означают эти имена? А, x1, xx, или xxx, фидо. А, допустим, кто-то сказал, что... Этот код подсчитывает общую сумму предъявляемую клиент, предъявляемого клиенту счета, опираясь на его долг и стоимость новых покупок. Какую переменную вы использовали бы для распечатки общей стоимости только новых покупок? И здесь приводится исправленный вариант. То есть Улучшенный вариант, и уже с нормальными именами. <coughs> то есть, баланс равно баланс минус last payment, а, дальше а, monthly total равно new purchases плюс sales tax. Ну и так дальше. То есть, э, имя перемен: у каждой э, перемены уже есть э, осмысленное имя, э, по которому можно уже много чего понять. То, то есть понять, что же делается в данном участке кода. Итак, самый важный принцип именования переменных. Важнейший принцип именования переменных состоит в том, что имя должно полно и точно описывать сущность, представляемую переменной. Один эффективный способ выбора хорошего имени предполагает формулирование сути переменной в словах. Оптимальным именем переменной часто оказывается само это высказывание. Благодаря отсутствию загадочных сокращений оно удобочитаемо, к тому же оно однозначно. Блин, темно, я не вижу. Тут выйти можно? Вроде можно. Так, так как оно является полным описанием сущности, его нельзя спутать с чем-нибудь другим. Наконец, такое имя легко запомнить, потому что оно похоже на исходную концепцию. Переменную, представляющую число членов э, Олимпийской команды США, можно было бы назвать Number of people on the US Olympic team. Переменную, представляющую число мест на стадионе, можно было бы назвать number of seats in the stadium или стадион. Для хранения максимального числа очков, набранных спортсменами какой-то страны, в современной Олимпиаде можно было бы создать переменную maximum number of points in modern Olympic. Что-то везет мне с темнотой. Переменную определяющую текущую процентную ставку лучше было бы назвать rate или interest rate, а не r или x. Ну, я думаю, идею вы поняли. Обратите внимание на две характеристики этих имен. Во-первых, их легко расшифровать. Фактически их не нужно расшифровывать вообще. Их можно просто прочитать. Опа, опа, я случайно зажал shift. Ребята, оно подсвечивает мне предметы. елки палки как я жил, играл с этим. Это ж второй фоллаут, уже сколько здесь прошел, только только-только вот случайно нажал ну для этого что надо справку читает там и все такое кто все читает так ладно по поводу перемены да? во первых расшифровывать вообще не нужно достаточно прочитать ну а во вторых некоторые имена велики слишком велики чтобы быть практичными длину имен рассмотрим ниже ну и сейчас несколько примеров так Газ, какой газ Что я не вкурил? Какой газ? Че за газ? Че он газует? Ладно, блин, а куда мне идти? Я так понимаю, туда надо спуститься, сюда нельзя идти. Походу... Или... Ух ты! Можно, можно. Нажмем F5 и... и... и что-то я ничего не вижу. Походу меня просто отсвечивает. Солнце светит и, и монитор, короче, ничего не видно. Так, тут муравьи с кулака его увалить. Так, ладно, несколько а, удачных примеров, перемен, перемен, имен переменных. Итак, суть переменная. Сумма, на которую на данный момент выписаны чеки. Ну и удачные имена и адекватное описание. Это running total или check total. И неудачные имена в checks x, x1, x2. Так, скорость поезда. Удачные имена. Velocity, train velocity, velocity in mph. Ну, типа в милях, я так понял. А неудачные имена. Это Velt, V, TV, XX1, train. Текущая дата. Удачные имена. Current date, today's date. Неудачные имена. Current x2, x1, date Ну, и еще один пример такой: число, строк на странице Удачные именно. Lines page А неудачные именно Это lines, l, x, x1 А что такое? Я, я, я помираю, ребятки Смотрите, я сдыхаю да? А что я сдыхаю? Походу. Он что-то говорил про газ. Походу. Надо загрузиться. Походу, да, походу какая-то проблема. Надо загрузиться. И какой фильтр деактивирован? Не понял. Вот тут пишет фильтр деактивирован. А, а, F2. Фильтр активирован. Какой фильтр? Фильтр чего? Блин, я не понял. Ладно. А я этим товарищам лучше скажу подожди здесь бы они помрут я попробую просто пробежаться а это фильтр наверное, каких-то сообщений я попробую просто пробежаться короче куда-нибудь и долго не задерживаться да потому что он говорит там там там там там то там там а, блин, муравьев сколько их тут много А ладно, не буду задерживаться Побежали Потому что э, Тут какой-то газ И мне надо найти э, Что-то надо найти И чтобы это что-то починить Вот, вот так вот Так, ладно, имена Current Date и Today's Date э, Хорошие имена Потому что полно точно описывают идею текущей даты. Фактически они составлены из слов с очевидным значением. Программисты иногда упускают из виду обычные слова, которые порой приводят к самому простому решению. К самому простому решению. Имена CD и C неудачные. Потому что слишком короткие и не описательны. Имя Current тоже неудачно. Оно не говорит, что именно является текущим. Имя Date кажется хорошим, но в итоге оно оказывается плохим. Потому что мы имеем в виду не любую дату, а текущую. Само по себе имя date об этом ничего не говорит. Имена x, x1 и x2 заведомо неудачны. x традиционно представляет неизвестное количество чего-либо. И если вы не хотите, чтобы ваши переменные были неизвестными величинами, подумайте о выборе других имен. И имена должны быть максимально конкретны. Имена X, Temp e и другие достаточно общие для того, чтобы их можно было использовать более чем с одной целью. Не так информативны, как могли бы быть, и обычно являются плохими. Так, я, наверное, чем-то закинусь. А чем, может, этим? так привыкания нету это у нас чё рад x противорадиционный а это а -м -м -м -м, потому что я тут увидел руку смерти а вот это походу мне надо починить я сейчас попробую сделать вот так вот Блин, В глаза, да? На тебе! что то не очень. Сейчас она меня заколбасит. Смотрите, на, на тебе, на тебе, на тебя. А -а -а. Но пока держимся. Я же закинулся э, какой-то наркотой. Поэтому... Надеюсь, оно, действие быстро не закончится. О, кого то смерть тяжело ранен, зашибись. Блин, промазал, надо было сохраниться, ладно. Так, ладно, идем дальше. Ориентация на проблему. Хорошее мнемоническое имя чаще всего описывает проблему, а не ее решение. Хорошее имя в большей степени выражает что, а не как. Если же имя описывает некоторый аспект вычислений, а не проблему, имеет место обратное. Предпочитайте таким именам переменных, таким именам переменных имена, характеризующие саму проблему. Запись данных о сотруднике можно было бы назвать input «InputRec». Или employee data. Имя а inputRec. Компьютерный термин, выражающий идеи ввода данных и записи. Так, надо подлечиться. И запись Имя employee data относится к проблемной области, а не к миру компьютеров. В случае битового поля определяющего статус принтера. Имя BitFlag более компьютеризировано, чем принтер ready А в случае приложения бухгалтерского учета CalcVal более компьютеризировано, чем Sum. Оптимальная длина имени переменной. Оптимальная длина имени, наверное, лежит где-то между длинами имен, Икс и максимум number of points in modern Olympic. А, слишком короткое. Так, перезарядимся. И, и, и, и, и, и, и. Так, слишком короткие страдают от недостатка смысла. А, так, сейчас, погодьте, мне надо отремонтировать. А как отремонтировать? Вот так вот что ли? Вы не можете это. Как это я не могу отремонтировать? Ну что ты несешь? Дружище, я сюда пришел, дышу каким-то газом. А ты говоришь, я не могу отремонтировать? Это, как это ничего не даст? Ты что? Что такое? А, может сюда фильтр надо положить? Или я что-то туплю? Или одну из двух? Вот так вот? и не наверное я туплю да да скорее всего я просто туплю скорее всего и газ у меня жизни заканчивается куда мне идти блин вот это да у меня еще отсвечивает солнце светит я закрыл это мне отсвечивается, я вообще-то ничего не вижу. Куда мне идти? Зачем мне куда-то идти? А если Вот походу. Елки-палки, я тупанул тогда. А сюда есть вход? Наверное, нету. Они есть. Блин, с рукой смерти так неудобно получилось. Она там была, я ее убил. Получается, ни за что не уб... ну, убил. Она там ну, сидела, что-то делала. Я пришел такой раз и убил ее. Она, получается, ничего не делала плохого. Может, это последняя особь была вообще в фоллауте. Она тупо там зашкерилась, за... запряталась в шахте и сидит себе там в уголке. И ушла даже от ну, этого блин, оборудования. Сидела, сидела, тут пришел какой-то чувак с ружьем и убил ее. Ну ладно, что делать? Так получилось. Итак, по поводу типальной длины. Да? Проблема с именами вроде x1 и x2. В том, что даже узнав, что такое X, вы ничего не сможете сказать об отношении между X1 и X2. Слишком длинные имена надоедает печатать. К тому же они могут сделать неясную визуальную структуру программы. Горло, Бенад... Бенандер и Бенандер обнаружили, что отладка программы требовала меньше всего усилий, если имена переменных состояли в среднем из 10-16 символов. Так, так, так. Не понял, ну а как, как, как, как, как, блин. Сейчас, погодьте, я бы почитал бы дальше, но тут такая вот ерунда, что... Я не могу, а как, ну как это я не могу отремонтировать, Чего вы тупите, О, фух, блин. Отремонтировал, F5. Полторы тысячи опыта, нормально. Эм.. До уровня еще много, но я так понимаю, я здесь могу уже в принципе, в принципе не особо спешить, так как я фильтр отремонтировал. Ну, сейчас побегаю, посмотрю, если буду жизни терять, то буду выходить. Так, ладно. Так вот, отладка программ с именами, состоящим в среднем из 8-20 символов, Почти столь же, была почти столь же легкой. Это не значит, что, это не значит, что следует присваивать всем переменным имена из 9-15-15 символов или 10-16 символов. Это значит, что увидев в своем коде много более коротких имен, вы должны проверить их ясность. Ну uh, no. uh, и здесь есть примеры слишком длинных имен: number of people of the U.S. Olympic team, или number of seats in the stadium, или maximum number of points in modern Olympic. Ну, а слишком короткие имена NNPNTM или Д или mmp max points. но это там через запятую были. И то, что надо. Вот написано то, что надо. Это типа самые как раз удачные и хорошие имена. Это нам team members, или team member count, или Nam sits in stadium или SitCount, или TeamPointsMax, или PointsRecord. Имена переменных и область видимости. Ну, это э, новый, так, ну, не новый, это продолжение, да, этой главы, такой подраздельчик. Так. Всегда ли короткие имена переменных неудачны? Нет, не всегда. Если вы присваиваете Переменной. короткое имя, такое как i или i, сама длина имени говорит о том, что переменная является второстепенной и имеет ограниченную область видимости. Точнее, ограниченную область действия. Программист, читающий код, сможет догадаться, что использование такой переменной Ограничивается несколькими строками кода. Присваивая переменной имя i, вы говорите, это переменная самый обычный счетчик. Цикла или индекс массива, не играющий никакой роли вне этих нескольких строк. u.g.hansen обнаружил, что более длинные имена лучше присваивать редко используемым или глобальным переменным, а более короткие э, локальным переменным или переменным... Ух ты! Или переменным... Э, блин, где потерялся. Или переменным, вызываемым в циклах. Однако с короткими именами. А как сюда добраться? Так. Однако ими, им, именным переменным с короткими именами. Блин, я ничего не вижу. Этот засвет долбанный. Реально. Как мне сюда? Его, ну, для меня это вообще тут темнота полная. А, куда он идет? О! <Кл Casper> так то не знаю а, -а, -а и бежит куда-то дурачок урановая руда взять а -а -а, ладно пойдем дальше сюда куда так, однако с короткими именами связано много проблем. И некоторые осмотрительные программисты защитного программирования, которые придерживаются политики защитного программирования, вообще избегают их. Дополняйте имена, относящиеся к, к глобальному пространству имен спецификаторами. спецификаторами если у вас есть переменные относящиеся к глобальному пространству имен ну именовые константы именно классов и т.д. и тому подобное подумайте принять ли конвенцию разделяющую глобальное пространство имен на части и предотвращающую конфликты имен в C++ и C-Sharp для разделения глобального пространства имен можно применить ключевое слово namespace. Namespace. Так. А, а, а, а, а. В Java а, с той же целью можно использовать пакеты. Программируя на языке, не поддерживающем пространство имен или пакеты, вы все же можете принять конвенции именований для разделения глобального пространства имен. Скажем, вы можете дополнить глобальные классы префиксами. Так, да, префиксами определяющими подсистему. Например, класс «Employee» из подсистемы пользовательского интерфейса можно было бы назвать «UI Employee», а тот же класс из подсистемы доступа к базам данных назвать «DB Employee». Это позволило бы свести к минимуму риск конфликтов имен в глобальном пространстве имен. Так, сохранюсь-ка я. И пойду этих скорпионов убью. Где они? Где они? Где они? А как к вам добраться? Ага, вот так вот. Ничего не вижу реально. Бежит куда-то. О! Ну вот зачем ты встретился? Теперь я не знаю, ты куда-то бежал. А теперь я не знаю, куда бежать мне. Блин, ну вот реально я ничего не вижу. Так, ладно, спецификаторы э, вычисляемых значений. Ого, сейчас ранение, понятно. Точнее, отравление. Валим отсюда тогда вот так вот. Так, многие программы включают переменные, содержащие вычисляемые значения. Суммы, средние величины, максимумы и так далее. Дополняя такое имя спецификатором, вроде TotalSum, Average, Max, Min, Record, String или Pointer, во-первых, а, вы э, укажете его в конце имени. Че, подождите, что-то я тут одним глазом туда, одним сюда и, и как-то неплохо прочиталось. Так, дополняя такое имя спецификатором вроде Total, Sum, Average, Max, Min, Record, String или Pointer, укажите его в конце имени. Что указать, спецификатор? У такого подхода несколько достоинств. Во-первых, при этом самая значимая часть имени переменной, определяющая наибольшую часть его смысла, располагается в самом начале имени, из-за чего становится более заметной. И читается первой. Во-вторых, приняв эту конвенцию, вы предотвратите путаницу, возможную при наличии в одной программе имен. Total, Revenue и Revenue, Total. Эти имена семантически эквивалентны. И конвенция не позволила бы использовать их как разные. В-третьих, набор имен вроде Revenue, Total, Expense, Total, Revenue, Average и Expense, Average Обладает приятной глазу симметрией, тогда как набор имен Total Revenue, Expense Total, Revenue Average и Average Expense упорядоченным мне кажется. И, наконец, согласованность имен облегчает чтение и сопровождение программы. Исключение из этого правила — это позиция спецификатора num. При расположении в начале имени спецификатор num обозначает общее число. Например, нам customer — это общее число заказчиков. Если же он указан в конце имени, то определяет индекс customer нам. Это номер текущего заказчика. Другим признаком данного различия является буква S в конце имени. Нам Customers». Упс, а у меня нет противоядия. Ладно. Так, нам Customers». Однако, даже в этом случае, спецификатор нам очень часто приводит к замешательству. Поэтому лучше всего полностью исключить проблему, применив «Count» или «Total» для обозначения общего числа заказчиков и индекс для ссылки на конкретного заказчика. Таким образом, переменные, определяющие общее число заказчиков и номер конкретного заказа, получили бы имена CustomerCount и CustomerIndex соответственно. Так, где я тут, что я тут, как я тут из-за этих засветов конечно же здесь возможно что-то и валяется классное но я его не вижу потому что так получилось солнце и все такое мониторы есть хорошие мониторы где вот эти блики не видны а есть нехорошие мониторы Вот у меня нехороший монитор он-то в целом хороший, но вот сейчас он не хороший. Давай, отдыхайте. Давай, давай, давай. Так, сейчас, может тут что-то валяется. Где это я? Побежали. Блин, блики эти капец. Как они раздражают. И вроде, ну, реально закрыто тут жалюзями. Ну, это просто. Не, я наверное, сойдусь на мысли, что этот монитор все равно в целом нехороший. Хоть он, и, он иногда и хороший, но больше он нехороший. Вот. Потому что, когда он хороший, надо определенные условия, чтобы там не было слишком ярко, Вот как мне выйти отсюда? Я не вижу ничего из-за этого нехорошего монитора. Фух, вышел. Так, ладно, чем мы там? Идем дальше. Антонимы, часто встречающиеся в именах. Используйте антонимы последовательно. Это делает код более согласованным и облегчает его чтение. Пары вроде begin, and понять и запомнить легко. Пары, не соответствующие общепринятым э антонимам, запоминаются сложнее и вызывают замешательство. Так. Ладно, сейчас я дочитаю. В число антонимов, часто используемых в именах переменных, входят begin-end, first-last, lock-it, unlock-it, min-max, next-previous, Old, new, opened, closed, visible, invisible, source, target, source, destination, up, down. А, с Маркусом Бартер. О, это что? Это он не подогнал Ружьишка? Круто. Круто, круто. Ч крутого? Надо к этому зайти. Он что-то говорил поводу.. Надо где-то отремонтировать электростанцию. Или что-то такое. Или что-то такое. Потому что тут где-то тут он живет этот. Зомби весь он вонючий. Мухи летают. <клёх> вот он, да. Эрик Откуда эти му? Где находится О, э, Будет э, от тебя слева Когда заходишь В Broken Hills Там об... некто Брайан Ленивый э, Сын, который просто удавится Лишь бы, я понял Я захожу в Broken Hills И слева И слева Ладно, погнали-ка, выйдем. Так, я захожу, сейчас я с этим перетру. И надо наль, а, вон, наверное, электростанция. Сейчас. Что-нибудь еще? Что еще, слышишь? Ой, блин, я забыл о этих спутников. А, ладно, пусть стоят там. Так, сто, три, противоядие надо хлебнуть. А потом этому предложить пойти со мной, потому что, вон, смотрите, есть диалоги, я так понимаю, карму, если я тут заработаю, то этот пойдет со мной. А если он пойдет со мной, то это, могу сказать, круто. У него он, а, этот, а, миниган, ну как круто, если он будет как Вик, вот этот придурок, слепой то да, он промажет и может меня з -з загасить. А так это не вот Вот это, наверное, электростанция. Он сказал слева, но это ж слева. Да, во. Так. Эрик попросил меня увеличить подачу его дом. Эрик не получит. У нас тут очень утонченный баланс энергии. Или фонари, или шахта, в общем, никак нельзя. То есть никак не получится что-нибудь подключить, боюсь, нет. Нет. Интересы города важнее интереса отдельных горожан. А у меня есть еще вопросы. А, а как, же, как же решить эту проблему? На урановой крошки. Так, что у него тут с продажи? Ничего толком нету. Блин, ну надо же как-то помочь тому зомбаку. Похоже на урановой крошки. Вполне эффективно. <coughs> Если вертить рукоятки, то, э, то, короче, типа. Это никак не поможет Эрику. Блин, а как же решить? Чего не на нас еще за квесты? Брокен Хилз. Подвести электричество к дому Эрика. Как? Как мне взять, под взять? Вот так вот и подвести? Значит, надо где-то проволоку найти подключиться там к проводам каким-то так, ладно, идем дальше именование конкретных типов данных при именовании конкретных типов данных следует руководствоваться не только общими но и специфическими соображениями так Брррр. Так, <связывая> <связывая> дальше будут описаны принципы именования индексов циклов переменных статусов, временных переменных, булевых переменных, перечислений и именованных констант. Принципы именования индексов циклов возникли потому, что циклы относятся к самым популярным конструкциям. Как правило, в качестве индексов, циклов используются переменные i, j, и r или k. Если же переменную предполагается использовать вне цикла, ей следует присвоить более выразительное имя. Например, переменную, хранящую число записей, прочитанных из файла, можно было бы назвать count. Так, сейчас. Он сказал, что тут работал и что ну, просто навалом. Никто. Ну формально, да, конечно, но. О, круто! Он кивает, поворачивает рычажок. Все, скажи ему, чтобы перед. Да, да, да. Круто, круто. Еще один квест сделал. Брокен uh, Хиллс Есть Походу ж и карма у меня тут Нормальная по идее должна быть Карма, где тут Брокен Хиллс Брокен О, боготворят, дык Ребятки, а вы как думали Так, у меня у урановая руда Там какой-то был штрих Где-то, который принимал эту руду <coughs> А, ну и заодно Надо забрать этих моих а, спутников и еще раз я здесь пройдусь пройдусь и может еще кто-то даст какой-то квест <coughs> так ладно идем дальше если цикл длиннее нескольких строк смысл переменной и легко забыть поэтому в подобной ситуации лучше присвоить индексу цикла более выразительное имя, так как код очень часто приходится менять, модернизировать и копировать в другие программы. Многие опытные программисты вообще не используют имена вроде I или I. Uh -huh. Пилюле. Так, ладно. Одна из частых причин увеличения циклов – их вложение в другие циклы. Если у вас есть несколько вложенных циклов, присвойте индексам более, именно, более длинные имена, чтобы сделать код более понятным. Тщательный выбор имен индексов циклов позволяет избежать путаницы индексов. Использование i вместо j и наоборот. Кроме того, это облегчает понимание операций над массивами. Команда score, ну это тут score имеется в виду массив какой-то квадратной квадратные скобки и team_index это двумерный массив. Дальше следующ, следующие квадратные скобки event_index более информативно, чем score i j. Ну да, кстати. Поспорить сложно. Не присваивайте имена и, й, и, к ничему, кроме индексов простых циклов. Нарушение этой традиции только запутает других программистов. Чтобы избежать подобных проблем, просто подумайте о более описательных именах, чем и, J, и, и, и, к. Так, что-то они тут все не очень, я им тут помогаю. Где-то был штрих, который урановую руду вроде как мог принять. Так, это, по-моему, тот, который поплакать ему надо. Ну, плач бывает. Мне надо найти штриха, который принимал руду. Я помню, кто-то говорил, типа, я могу... А что тут пусто? Тут, по идее, можно что-то, наверное, найти. А ну-ка shift зажму, ничего тут нету. Плух валяется. А, ладно, ничего нету. Так, именование переменных статуса. Переменные статуса характеризуют состояние программы. И далее рассмотрен один из принципов их именования. Старайтесь не присваивать переменной статуса имя флаг. Наоборот, рассматривайте флаги как переменные статуса. Так, сейчас, Имя флага не должно включать фрагмент флаг, потому что он ничего не говорит о сути флага. Ради ясности флагам следует присваивать выразительные значения которые лучше сравнивать со значениями переменных именованных констант или глобальных переменных выступающих в роли именованных констант ну и тут тут, тут, тут есть пару примеров неудачных имен флагов ну типа Тут if флаг, Или if статус флаг, Или if print флаг, Или if compute флаг. Ну, как бы да, на самом деле, что это за статус флаг, что за compute флаг. Команды статус вида статус флаг равно 80. Будет совершенно непонятны, пока вы не проясните в коде или в документации, что такое статус флаг. Или 80. Ну и пример более э, понятного эквивалента. If Data Ready. Ух ты. Это новое. Да. Так, if Data Ready. Или if Character Type. И ну, битовая операция здесь. Printablechar. Дальше. If recalk равно true. И вот что все такое. Как бы здесь, ну, на порядок понятнее. Ого, муравей! С одного выстрела не, не помирает. Прокачанный муравей. Наверное, много носил веточек и прокачался. Так. Именование временных переменных. Временные переменные служат для хранения промежуточных результатов вычислений. И служебных значений программы обычно им присваивают имена темп, x или какие-нибудь другие, столь же неопределенные и неописательные имена в целом использование временных переменных говорит о том что программист еще не полностью понял проблему кроме того с переменными официально получившими временный статус Программисты обычно обращаются небрежнее, чем с другими переменными, что повышает вероятность ошибок. Относитесь к временным переменным с подозрением. Однако в том или ином смысле временными являются почти все переменные. Называя переменную временной, подумайте, до конца ли вы понимаете ее реальную роль ну и тут такой примерчик не знаю, блин, зачитывать его, не зачитывать короче, тут такой темп равно sqrt и что-то там sqrt а дальше root ну это массив и квадратные скобочки 0 равно там, минус b плюс темп и потом root 1, ну индекс массива 1 равно минус b минус темп вот, значение выражения sqrt там, ну там какое-то выражение есть вполне разумно сохранить в переменной Особенно если учесть, что она используется позднее. Но имя темп ничего не говорит о роли переменной. Лучше поступить так. И здесь написано, что вместо темп переменная называется дискриминант. Вот так вот. По сути, это тот же код, только в нем использована переменная с точным описанием имени. Так, ладно, на сегодня все. В следующий раз что мы продолжим? Там дальше именование булевых переменных, дальше именование перечислений, потом сила конвенций, ну и все такое. На сегодня все. А я сейчас, а я сейчас добегу, пробегусь все-таки по этому. подземелью. Может, что-то найду. Хотя, фиг я тут что найду, потому что у меня не очень хороший монитор. А, он не очень хороший, потому что... А, потому что вы уже знаете, почему. Карта, да, елки-палки, что ж вас так много? Не, ну, в принципе, 200 очков, что, получаю, там, за сколько? За, за троих муравьев, то нормально. А -а -а. Так, чуть-чуть, чуть-чуть и новый уровень. F5 надо не забывать нажимать. И не забыть забрать все-таки тех астолопов. Не, ну зомби еще нормальные. Зомби там вроде лечить даже умеет. Вроде. Так, тут еще перестреляю все патроны. Ну, 150 опыта. А, я понял, 50 опыта за одного муравья. 10 муравьев 500 опыта Ну, тоже ничего Тоже ничего Как мне вниз идти? Вот видите, я ничего не вижу, я на наугад клацаю Э, а как мне реально Блин, что я делаю? Э, а, там кто-то подошел, да? А, вот, да <coughs> Давай, давай, сдыхай и ты подходи-ка, на тебе. Да, было бы прикольно ходить с этим мутантом. Ну с большим, да, этим, как его Маркусом, с его Миниганом. Вот это он бы творил бы. Можно было бы и Конклаву, наверное, подойти. Хотя там они все с крутым оружием. Тот один Маркус бы особо ничего не решил. Он с Миниганом, а я с какой-то пуколкой. Ну конечно же, там пятерых встретили, каждый по выстрелу сделал. И Маркуса нету. И остался я с пуколкой. Сколько что тут муравей? Здесь по-любому какие-то ништяки где-то должны валяться. Только где? Это надо играть ночью, когда все видно. А сейчас плохо видно. Солнце светит. Так, блин, патронов не напасешься. Чё тут с картой? Карта, карта, карта. А, таб нажимаю и карта. Елки палки Точно, таб. Так, так, shift зажимаю. Вроде ничего такого нету. По-любому что-то где-то валяется. Ну, по-любому. Ну, просто так зачем эти подземелья делать? Так, короче короче я наверное вот это сейчас добью и все и будем заканчивать и уже тем более он как раз 56 минут уже запись идет а сюда а может на досуге знаете будет не будет солнца то я пробегусь вот здесь может что-то и найду Поэтому теперь уже окончательно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, делимся, комментируем и все такое. Всем пока.